Вот такой красавец был найден мной в подвале. Вот эта техника. Точно на таком ваш покорный слуга рассекал по квартире далекой-далекой юности. Жаль его. Нужно приводить в порядок. Да. Приступим. Прежде всего, я займусь самым сложным. Нам предстоит демонтировать педали Казалось бы ничего сложного Но это только казалось бы Все дело в том, что педали выполнены неразборными Здесь вал Вал имеет как бы проточку И все это держится запрессованной вот такой вот шайбой То бишь, чтобы ее снять Необходимо эту шайбу каким-то образом ликвидировать вот смотрите, как здесь было. То есть, такая проточка, надевается шайба, и шайба обжимается. Обжата, точнее. Бляха-муха. Сложность еще и в том, что колесо круглое, и, естественно, катается по столу самопроизвольно. И я это сделал. Потратил часа полтора времени, но цель достигнута. Это кошмар какой-то. Я запомню это надолго. Знаете, что напоминает? Это когда шуруп советский, с прямым же шлицом, на нем краски слоя 3-4, и ты его выкручиваешь. Сначала ты пытаешься разогреть, там краску убрать, потом отверткой слизываешь благополучно шлиц, потом... Головка вообще отламывается, ты пытаешься высвелить, потом плоскогубчиками вытягиваешь. Ну это, в общем, это настоящее удовольствие. Вот это то же самое. Вообще, между прочим, не совсем похоже на Советский Союз. Обычно советские изделия, особенно такого уровня, скажем так, они отличались достаточно неплохой ремонтопригодностью. Все можно было снять, все можно было поменять. Здесь же делалось... На века, то есть, уже такие, как бы, китайские тенденции. То есть, все неразборное. Один раз и на века. Снимем резину дальше. Сотый уровень шиномонтажника. Следующий план действий таков. Поскольку мы уничтожили крепление педалей, нужно придумать какое-нибудь альтернативное решение. Что я Предлагаю. И что я буду делать? Отрежу вот эту вот часть и нарежу резьбу М, М10. Вот это цифры, да? Три девятки. Ой, повезет, чувствую, к деньгам. Так, ладно, вперед. Толкнулся с определенной проблемой. Воротка под большую плашку у меня нет. Для маленьких плашек аж 3 воротка. А для больших ну, ни одного масла. Вообще, нужно признать, что вороток это не самое главное. Главнее всего, нет, не погода в доме, хотя это тоже важно. Главнее всего, острая плашка. Это, в принципе, 70% успеха в нарезании резьбы. Ну и, конечно же, соблюдение диаметра. Сверлю ряд отверстий. Для чего они нужны, скоро поймете. Нормально. Сразу уберу изоусенцы, дабы исключить вероятность травматизма. Старым дедовским способом, а именно сверлом. А что я хочу предпринять? Хочу попробовать снять краску с нашего колеса. Если это, конечно, не эмаль. Каммуняки вполне могли задействовать эмаль. Почему-то мне кажется. Хотя по виду, по внешнему, все-таки это краска. Тем более, что здесь краска это точно. Э, на вот этом кронштейне для педалей. А здесь, конечно, хрен его разберешь. Сейчас замочим смывки. Будем надеяться, что... Она возьмет своими химическими агрессивными веществами растворит эту самую краску. Это успех. Все получилось. Единственное, что внутри еще пооставалась краска, ее придется Руцами-руцами счищать. Неприятное занятие. О, приход пошел. А -а -а. В то время, пока сохнет диск колеса, займемся педалями. Огромнейшее количество повреждений нам предстоит с ними справиться. Часть сделал я, когда их снимал. Часть было, Было до меня сделано. Кем-то. Может быть, ребенком каким-то грыз запросто. А может, просто от времени. Аккуратненько. Саму же обработку произвожу наждачкой всевозможной зернистости. И затем... Вот так вот натираем, натираем. Это обратная часть наждачной бумаги, которая на липучке. Можно было бы пройтись войлочным кругом, но очень удивительный материал. Если чуть-чуть дольше продержал плавится. отвратительно, придется рульцами полировать, так сказать. Я сделал все, что мог. В любом случае, стало гораздо лучше, чем было. Теперь потребуются две вот такие вот фиговины. Такие себе, катафотики. К токарному станку. Рассверлил отверстие, нарезал резьбу МК. 6. Здесь буквально пару витков Этой резьбы не более Но ну, в принципе этого будет достаточно Особенно если учесть, что с обратной стороны Будет еще затянуто это все дело гайкой Наконец-то Антон Владимирович Приобрел себе фиксатор резьбы Оп, много не надо Декоративная заглушка Тулка и кронштейн, посредством которого колесо закрепляется на раме. Ну и педаль, без нее никак. Было в местной барахолке. Купил две гайки нержавечные. Именно с их помощью будут крепиться наши педали. Оказалось мне так-то просто эти гайки из нержавейки и достать. Даже из латуни. Фиг не найдешь. Удивительно. Есть. Я хрен его знает, как так получилось, но все вот эти мероприятия показанные в видео заняли по времени практически две недели. Ой, ёшкин дрын. Я не знаю, почему, с чем это связано, ну как-то так. Да или там, честно признаться, не очень то охота и работать, это... да. Хочется отдыхать, но нет. Это не про нас. Да, кстати, изначально я хотел м, отполировать, дабы это было ну, солиднее, что ли. Но потом отказался от этой затеи. Почему? Все очень просто. Это все-таки велосипед. Вдруг на улице, вдруг полуже проедется ребенок. И колесо начнут ржаветь. Нафиг оно нужно. Краска практичнее. Мне кажется, функциональность и практичность гораздо важнее, нежели. Красота. Хотя красота тоже важная штука. Пока. До новых встреч. Скоро увидимся. Но посрам. Как всегда.